Пенелопа. Большая премьера. В субботу и воскресенье. В 30 на канале Сортия. На топтуши, мазоли, крем-лекарь и ваши пяточки, как у младенца. Почему линов Суперконцентрат более выгодный? Одна бутылка Ленов Суперконцентрат дает вам на 25% больше мягкого и свежего белья. Это потому, что он заменит не 3, а целых 4 бутылки неконцентрата. Ленов Суперконцентрат на 25% больше мягкого и свежего белья в каждой бутылке. Если мультиварка, то Redmond. Redmond. Дарите лучшее. Мы mm. А любой в большом городе три кинотеатра кинотеатрах с 1 января. Для максимального результата следи за экипировкой. Меняй лезвия каждый месяц. Живет Fusion Pro Blind. Новый месяц. Новые лезвия. Все еще ждите чудо. Новогодние распродажи только до 31 декабря. Переды телевизор Всего за 34 990 рублей. 6 стран-производителей, 18 брендов, 7000 моделей. Меховая ярмарка «Коск Россия». Только до 29 декабря. Вот олимпийские одежды Сочи. Имбер представляет. Нежная молочная начинка. Неповторимый вкус шоколада и кусочки лесных орехов новые маленькие конфетки Kinder Shokaballs для мамы, которая хочет сделать своего ребенка счастливым каждый день. Kinder Бонс» – шоколад Kinder в форме конфеток. Стеновой строительный материал Бризолит уникальный инновационный материал для возведения стен и ограждающих конструкций. Новогодняя акция только 20 Самые драгоценные моменты нашей жизни достойны драгоценности. Thank you. В КРК Уралец. Новогоднее рядовое шоу для всей семьи, а также целый город развлечений и огненное шоу. Билеты в КРК Уралец и косцах города. Все еще ждите чудо. Но вот где настоящие подарки. Новогодние распродажи только до 31 декабря. 3D-303. Где каналью 81 сантиметр и волта 16 90 рублей. В 21.00. Нет, одного. И, и, и. У нас еще есть подозревая машина. Иди, иди, иди Я хочу А что не спрашивать, не выстрелили новые тайны следствия. -м -м -м -м. Сегодня в 21.00 на канале Россия. Кто-то здесь проводит свой досуг крестьянской молодежь. Ну, так, собираемся по выходным. Что, пошли? Идем. Здорово, Лёха. Здорово. Э, Вон стек. Здорово. Здорово. Здорово. Твоя. Ну, моя. Городская шутка. В Велоди. Да ладно, стоять, говорю. По-русски вообще не буду. Видишь, у меня тут будет. Круто. Круто. Конечно, круто. Давайте. Все, погнали. Блин, куча бурденов. Я говорю... Размалоследы. Я, я для нее все. Я для нее эти дурацкие я Я не хочу небо, а она со мной. Ой, давай Не полет. Ее восстанавливать. крепкие на давление, Давай, ну, вот так оно и получается. Когда вот запрещает выпить, так оно хочется так, что уж уши в трубочку сворачиваться. А когда он стоит, у нас душой никто не везет, потому что не везет. Древнюх, они там первые древнюх. Я же саду в кусты, как будто вы железные, И потом вот это волокил все за свою арбуз. Ты меня расстраиваешь. Ну давай не будем. Давай, Хубань, их давай! Пойди заметь. Спать. А мне где ложиться? Да ложись, где хочешь. Только как замолк. Развонь делся-то. Вань, доброй ночи. Ну вот как вот это перекрылось. Понятно. Следом. Mm -hmm. вы Сильно выбрали так, что, в борьбе, то, что нету других отелей. Смотри, я не, не, не, нет. О, О! О! Сосанч, вы не находите некий диссонанс между Холом гостиницы и этим номером. Привет, Килюкс. Да что? Вы. <связывается> <связывается> Я, правда, не совсем понимаю, что собирался делать президент. в еще на оранжевых пустынях, с жирафами. Ну и за это ему спасибо, конечно. На. Да. Я что-то не могу найти? Ванную комнату? Ну, с туалетом? К сожалению, удобство за этаже. Где? Ну на нашем. Ну ладно, почему один день, одну ночь, как у я перемучусь. Я благодарю вас за то, что вы помогли. дотащить вещи. Все, спасибо. Идите к себе и отдыхайте спокойной ночи. Да, так такая ситуация... Что-то, что что-то, что-то, что что-то, что-то, что что что то что, -то, что, -то, что -то, в гостинице, и нам дали один номер на двоих. Вы издеваетесь? Нет, вы издеваетесь? Ну что, нельзя было забронировать номер, да? В этой гостинице нельзя забронировать номер. молчите, ничего не говорите, молчите, просто молчите. Просто молчите, я вас умоляю, просто молчите. Катастрофа все это, катастрофа, понимаете? И эта командировка катастрофы, и вы катастрофы. Mm -hmm. все, все оно катастрофа. Если хотите, я могу лечь на помочь. Ну что значит, если хотите? Вы, а, вы ожидали какого-то другого ответа? Это даже не ожидается. Mm -hmm. Идите. Mm -hmm. Да покатайся! Трефпилась меня. Топудово. Что ты тут делаешь? Что Женька закричала? Я ломанулся туда. Я закричала. Я в помню зато, как будто был, вот я испугалась. А ты что, к Женьке в комнату поешь? Ты же сказал, что спин не хуже. Ну не в детящей А Она не что написано. Да иди, да, да. Иди, Леха, иди, домой уже. Все, спокойной ночи. Буваю, как отрастил, пувал, да? Нет, ну капец, ну вы даете. Я ну, в шоке, ну как так можно? Меню, а я тут пришел. Я, если ты не я... А ты куда забрал? Как туда? Ты, мать... -а -а. Иди он у кусты дремать. Пусть тебя лавка кухом будет. Дрему. Да. А да. маленький такой выбор главный. Я, я даже не ожидал. Мама. А я сейчас что говорил? Услы. Услы, я вот. понял. Ой, Ларыш, кого это к нам несет, глянь? Двое из ларца одинаковых лица. Красивый макияж. Сам сделал или кто помог? А так, на дверь налетел. А ты на тебя давно ну, смотрю. У меня один день, день сегодня. А это тебя уже не касают. Да ты ага. же. Вот да не, ну хороши. Пьян-пьянские близнецы. Да. Так что, одновременно на дверь налетали и не получили. Не Лариса Петросяновна. Да не, Лары. Это. Когда они над зле налетели, когда супружеская ложа поделит, не смогли, вот они. Все, все, комический дуэт, а давай, Ладно, Варюха, пойдем, а то не дай дух еще соседи с этими хануликами за ступень свидания берете. Ой, Саша, ой, Саша, да мы сами хотели уйти. Слушай, буханки. Что? Что? Что? А то, бухай, бери, хоть дай. А завтра в 8.00 был на работе. Где на тебя оформлен. Хоть на элементы собираешь. Да ты шукаешь. Да ты не шокай! Тебя это тоже касается. шокай! ага ах. ага ах, ах. Ах, ах, ах. Ах, ага, ах. ага ах, Друго отчества придумать ничего не мог, да? А что я оттолкнулся? в которой не, не, не знают, что такое бронирование номеров и туалет на этаже, рум-сервис? Я сам удивлен, но он позвонил в дизорное, вот эту новую услугу, я подумал, почему бы нет. Сосаныч, а вот этот отсек удивительных совпадений, она начинает меня нахораживать. Да, и кровосланный щенок. Я же думаю, ну, все понятно. Нет, ну, ну нет. Что это? Люди платят такие деньги. Так не должно быть. Ну, как это? Некоторые, как ты какая-то... Я может, тоже может считаю, быть, что можно было... Ну, ну, ну, Мы ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Я ну, Я ну, ну, ну, ну, ну, ну, Подарю. Ему ветрана еще. Ничего. На вывод? Дарите больше. Получайте больше. Получите скидку до 50% на следующую покупку. Откупив Samsung Galaxy F4. Вы получите телефон Samsung Galaxy A. Подарок. Плюс подарочную карту на 3000 рублей. М -видео. Нам не в сторону. Кожа индивидуальна. У каждого из нас. Лопан листа тоже разные, их потребности отличаются. Черный женчук клин эксперт. Первый крем, который адаптируется к потребностям кожи и проблема. Волшебный болзовский. Mm -hmm. а Может, чтобы и я, и рыба вот эта, mm -hmm. еще выпечка, и все были в кадре. Mm -hmm. mm -hmm. Новому году готовы. Mm -hmm. Расстаться в канон Нового года с прошлым это Это мотив. Алло. Нашелся. Матис сильнее Байл. Молдавские ковры по ценам производителя. Дебили 124. Капитоль, я полюбила длинный. Здесь нас ждет огромный выбор зимней одежды за разумные деньги. Не решайте. Не решайте. Настоящие подарки. Новогодняя распродажа с 16 по 31 декабря. Ноутбук Сейчас доверяет в любовь. Раз, два, в любовь в большом городе 3. Амит Филатов, самому главному мужчине кино 80-х, исполнилось бы 67 лет. На 10 лет назад его не стало. Сегодня впервые после ухода артиста его вдова актриса Нина Шатка, решилась на откровенный разговор о своем муже. Она была ему и любовницей, и женой. В прямом эфире биография этой самой драматичной любви за окружающей советской сцены. А это что такое? Шум, пацанчик. Видишь, типа с бабом на работу, а то я никуда не пойду. И причина уважительности. Ставить Бухлова. Завтра на работу пойдешь. Я не понял, только работать мы будем на других условиях. Слушай меня внимательно. С сегодняшнего дня мы с тобой не просто принделялись за Бобра, а это Бубу. Скажите, слово человек. Чего? Бубу. Я то все-таки у меня вторая, да? Да не пил я. ТТ Бубой это сокращенно. Если полностью, транспортное товарищество Будько-Буханкина. Что, не догоняешься? Газелька на кого записана? Ну, на меня. Да шевели ты своим сизым веществом. -то. Знаешь хозяин кто? Ну, я ошел. Подожди, Ваня, это что ж получается? Что? У На газель никаких прав? С завтрашнего дня бабы нам платить за да, все переводки будут. Мы с тобой бизнесмены. Так это ж получается, мы ну молодцы. Молодцы, не то слово. Это же мы о-хо-хо! Они о-хо-хо! А если они не будут платить? Твои потеснены на такси вот. Вот это правда. Это и название скромное. И вот на это метать. Уже можно было бы дивить, но мы не будем. С сегодняшнего дня сухой закон и трутовая листья. Нет, нет, я сказал. Митя, держите себя себя в руках. Ну шо, я, наверное, пойду пораньше. Взять. Завтра тяжелый день. Иди, ложись, отдыхай, набирай сертифику, а бутылку оставь. Вот. А солнце возьми. А то, не дай бог, прослудишься, просто на завтра работу пойдешь. Okay. Обращаешь внимание на чужие пересуды. Они неплохо смотрят вместе. Да. Два уставших пожилых человека с грузом прошлого на плечах. Да. Два человека с жизненным опытом, которые не повторяют прошлых ошибок. У которых дети и внуки. И которые давно выросли. Не пора ли пожить для себя? Остановочка, граждан. Дальше дорога платная. Сушим по карманам, готовим за проезд. ну знаете, Сан это уже пошлость. Подумали, что после этой командировки и президентского аделя дубничали. И номер на двоих. Я поверил, что этот буряк настоящий. Вот сюда пошли с вами эти чудости. А? <смех> По-настоящему. Ну что вы? А дальше, по вашему сценарию, чтобы показаться тебе мной еще больше, вы должны спасти котенкой из под машины, да? Да? Слышите, что это? Да. Хватит рот проветривать. Сумку выворачиваем. Thank mm -hmm. you. Слушай, Опа! Наши клиенты! Ой! Я сказал, стоять! Он сказал, что Я вот так рискала, я скажу, 67 лет, но 10 лет назад его не стало. Сегодня впервые после ухода артиста, его вдова, актриса Нина Шатская, разрешила задать ей вопрос об этой самой драматичной любви за кулисами советской сцены. Этих кадров никто никогда прежде не видел. Только теперь вдова артиста решила открыть их семейный архив. На них Филатов и она бесконечно счастлива. но страшное предчувствие уже жило в сердце актера. За сорок лет до смерти Филатов написал, что за напад, что за в мире ничто не изменилось, значит судьба, значит планита. Был Леонид, нет Леонида, только она до сих пор не может смириться с такой судьбой. Нина Шапская, целых 10 лет, она была в обидном статусе любовницы, 20 лет законной женой и уже 10 лет как Этот очень красивый роман начинался на глазах близких друзей Филатова. И все вместе называли троицей Актеры Владимир Качан и Борис Галкин в прямом эфире. Добрый вечер. долго они шапки И сейчас мы увидим в момент этого разговора вот необратило то что очень долго 10 лет об их романе с Филатовым никто не знал только две ее подруги вы были два ближайших друга ли они а вот вы знали вообще то это все понятно ведь они были оба несвободны но Каждый раз этот срок меня лично приводит в какой-то... Я ошарашиваю совершенно, когда я узнала об этом. Когда... Потому, что... Потому что, чтобы 10 лет в театральной среде держать эту ткань, это в ну, это мне представляется немыслимым совершенно. Но оказывается, это было так. Как им это удавалось. Давайте услышим к тому, ну У него была взрослая, а тогда он не свободен, тем более он венат... Женщина называется любовницей. К сожалению, я тоже была любовницей в течение многих лет, хотя мне это очень не нравилось. А вы пытаетесь? Я, я пыталась, дважды, два трижды уходила от него. Но потом я возвращала на нас. Я очень благодарен Ни Нишатской за то, как откровенно она про это говорила. Она говорила о нем, что он, знаете, с одной стороны был такой настоящий мужчина, а с другой стороны в нем была невероятная доброта нежность. Вот вы это, вот эти качества у него замечали? Вот этого не замечали. Это видимо то, что нежности Нет, он добрый человек, конечно, был. был внимательный, чуткий, настоящий друг. Если что-то пахло даже намеком на предательство или или он был, он был, очень жестким человеком в этих областях. И даже, да, честно, да, и даже в области юмора. Я сейчас, по позволению Бориса Сергеевича Галкина, расскажу одну новеллу э, Любимый Любимая Нет, у меня есть и Это очень люблю, да. Общежитель. Триплекс 45Б. Комната номер 39. Мы живем Филатов. Галкин и я. Воскресенье, свободное от занятий и лекции в день. И в это время накануне этого дня происходили, как всегда, веселье. Естественно, все читали лекции, причем литр по два. У них и так далее, и так далее. То есть там было совершенно там вот такой вот карнавал, там был такой, в субботу. И э, день в ночь, ночь в день. Такое тоже такое бывало. Борис Сергеевич Галкин подходит к люк, видит, что там... Веска, видит солнце прямо перед глазами. А на подоконнике стоит, недопитая, что вообще дико и странно в общаге, бутылка водки. И рядом стакан, и тарелочка с черным хлебом. Он понимает, что Борис, Борис понимает, что ему надо для полной гармонии, не хватает только этого. Он наливает себе пол стакана, выпивает и тогда гармония становится стопроцентной. Он говорит, ребята... Вставайте, вы все пропустите, посмотрите, какой рассвет, какое солнце. Из кровати Филатова заносится суковатый тенорок. Боря, это заказ. Да да уж, о какой нежности здесь можно говорить. Это на каком-то другом уровне отношений, но о нежности, это то, что можно было бы говорить с тематами на взглядом, да, Наталья? Да, да. Я могу сказать, то, что вы сейчас говорили о Нине я считаю, что это любовь, которая послана ребяту Богу, Богу. Потому что... Мы когда с людьми ехали на съемки фильма «Шаг» с Александром месеем -Мячиковым. Нина выбежала, они уже были женаты, выбежала к нему с бутербродом. А он говорит, не надо бутерброд, если Наташка с нами, значит, бар работает до рассвета. Он знал, что у меня все уже с собой есть. Она была заботливая, любящая. И он мне рассказал, ты знаешь, я тебе, пока мы едем, сейчас расскажу нашу историю. Ты знаешь, я не знаю, ты веришь вообще в какие-то сверху такие как бы мысли или э, сны. Я говорю, ну не знаю, где-то бывает, а где-то нет. Он говорит, я это представляюсь, не тоже был в театре будет. И чего я туда пошел, там не знаю. А Нина, говорит, она проснулась мне, сказала в поту, в каком-то непонятном состоянии, и говорит, ну мне тоже в театре делать нечего. А сама побежала в театр. А вот тут я вас вот сейчас перебил черебюна так дезно, потому что вы рассказываете вот про этот правда очень волнительный момент их. Первые встречи, вот как начинались, ну, их отношения и хоть вот, сама Правда, она даже сама говорила, что это правда, и свят, и есть, а, вот как а, как не не это сакральная, их связь и хоть самонав надолжены. Это вот как начинались, как начиналось эта связь, давайте сердечно. Наша связь, это все, я говорю, вот в нашей интенсиве, все это было заметно я считаю, на мистике. Мне приснился в том. Меня что-то столкнуло, это то, что как -то, как мистическое, что-то, меня что то меня то силой столкнуло. Э, да. э, из Сарвати. Ну, я побежала в театр, встала в проходе. Ну, все, там, что все колотило жутко, совершенно я вообще не понимала, что со мной происходит. Вот, и тут мне что-то, что-то целует в шею. Я оборачивалась Лёне. У нас не было таких с ним взаимоотношений. А я хочу сказать по поводу вот, ль, Жена и любовница Я считаю, что женщин, Которые все со мной должны согласиться Многие мужья, прожив 30 лет Особенно в актерской среде Имеют любовницу Гуляют наши, он актрис даже очень красивый Правда? Я как актриса расскажу. скажу А вы знаете, вот она действительно Ему заменила И любовницу, и жену и подругу, и завтра и друга. И поэтому я считаю, что это очень правильно, что в одном лице она и любовница, и жена. И это правильно. Но ну, ну, ну, вот в тот момент, когда этот сад изменился, а вот как она сама рассказывает, пустя 10 лет после вот этой их тайны, они хранили, как они себя обнаружили? Давайте услышим минутку. А Люди все говорил, что мы, что мы будем старик что вместе, что мы, мы, мы все равно вместе, все вместе, вместе. Mm -hmm. Вот, и что стало, что со мной то вот, не знаю, представить, что у тебя, у вот, тебя, наверное, что-то есть. У тебя там, mm -hmm. что-то что ты нам ну, стала что у меня кто-то есть. Mm -hmm. Просто однажды я ему сказала, что, Лёдочка, вот, ты, ты у, проверь у тебя в семье, ты в порядке у тебя в семье, можно сидеть как с этим, так у меня все это а он, uh -huh. я уже спросил. Спросил, и вы там ответили, что да, человек, кто-то... Mm -hmm. Ну, все, и это его, это... Mm -hmm. Он хотел, чтобы он был свободен. Да, да, да. И он смог уже тогда спокойно. А встречались мы с Лёней, а, не в 82-м году, а в отверстие ему сказал, что категорически он не должен ко мне прийти сразу. Так будет какое-то время для себя, такой проверочный. Ну, он очень быстро пришелся. Я, собственно, могу сказать, что на журнале было две стороны, в общем-то. То есть и Нина Шацкая, и да. Лидия Савченко давала интервью. И, естественно, каждая своя правда. И там были некоторые различия. Ну, во-первых, Лидия Савченко рассказывает, что... Uh, Это первая uh, супруга стала... Да, что она очень долго... Ну, что она, в общем-то, узнала последнее об этих отношениях, которые длились там 12 лет почти, не э, нему у него. То вот, есть э, уже все мы друг знали, она все не верила, видимо. Вот, и она рассказывает, что, узнав об этом, она все с ним рассталась, а с его наступила после. Значит, ну, вот. Благодаря наверное, не только. Важно, а важно уже те перемены, и те удары судьбы, которые они переживали все-таки вместе все эти годы. Вот как сложились отношения Леонида Филатова со своим пасынком? Как вообще складывались отношения Филатова с первым мужем Шаской, вот с Валерием Золотухиным? Про это Нина Шаска очень интересно рассказывает, и мы услышим через пару минут. Салют помогает печени утром, днем и вечером. Проверено клинически. Дай блестящий образ и в компактную пудру Крем от Макс Фактор. Советуют профессионалов. Острая боль от холодного, от горячего. Это может быть повышенная чувствительность зубов. Я рекомендую пасту сансадин. Активное вещество проникает внутрь зуба. Нет, успокаивается. Чувствительность снижается. Пасту сансадин использовать нужно два раза в день, как обычную пасту. Ждать уже недолго. Скоро будут елки. У нас руктыши в мазоли крем лекаря. И ваши пяточки, как у младенца. What is this? Девчонок в группе не около. Я не спорю, а рассказываю, почему я прав. На много делить нельзя. Все остальное можно. Семь билетов в панзоне? Ну, думаю, через 10 минут наберу. А вот в наше время, что вы позвоните, он с улицу к автомату бежит. Так, устроился вот две копейки. Ух ты, дед. А у вас в Союзе все такое дорогое было? Тариф, ух ты. Одна копейка, за минуту, на все номера. Мотив. Звоните дешевле, чем в Советском Союзе. Классные немецкие норковые шубы по классным ценам. Традиционное немецкое качество. Просто сравните цены и покупайте европейскую норку в Северине. 8 марта 128. Не нужно бегать с обелком в чтобы оплачивать счета за электроэнергию. Светодиодные лампы нового поколения. Свет, от газ. Остатки сладких скидки до 65%. Юлисток центр на Попова 10. Атлант Косметик. Любимые товары по соблазнительным ценам. Все еще ждите чудо. Вот. Настоящие подарки. Новогодняя распродажа. 16 по 31 декабря. Ноутбук Пакет был. Извинут. Всего за 19 990 рублей. Успейте купить шубу по советским ценам. Цена приемлемая. Дешевая, хорошая а шуба. Хорошая. только до 29 декабря. Ковская Россия. Вкусные ароматные семечки разболи создают тепло и уют вашего дома. Раз радость общения в лес. Семечки разбой. Каждый дом с любовью. Новый магазин «Европейские обои». Сильная одежда для ваших стен. Только новая коллекция обоев для кухни детской и гостиной. Верхняя пышма уральских рабочих 46. Новогоднюю ночь проведи в балкан Грили на Ленина 103. Читать, писать и говорить хотите? В красивую речь приходите. В 21.00. Извини, пожалуйста. Отлично. Два часа лета и море. Они точно за шесть по глазу. Сербиков спасибо в бороздках. Новые тайны следствия. Водители цветущие. У тебя странное ходят. Всего в 21.00 на канале. Леонид Силатов говорил есть наша любовь и есть наша биография. Сегодня, спустя 10 лет после смерти, артиста его вдова, актриса Нина Шатская, разрешила задать ей вопрос об этой самой драматичной любви советской сцены. Роман Нина или и Леонида начался в на Таганке. Она была еще замужем за Валерием Золотухиным. Если у Силатова от первого брака детей не было, то у Шатки был уже совсем взрослый Денис. Валерьевич Золотухин. Говоря в этом кроется истинная причина серьезного разлада между известными актерами. Гневная и совсем не литературная переписка Филатова и Золотухина стала тогда бестселлером столичного сам В нашей студии вдова Валерия Золотухина Тамара Владимировна. Здравствуйте, Тамара Владимировна. Об отношениях вашего Супруга Валерия Золотухина или они до сих выходили легенды, их такая довольно гневная забастовная переписка э, перепечатывалась. ведь наверняка они до сих пор уже знал несколько больше о Валерии Золотухине, чем все остальные, потому что Нина Шапко до сих пор еще супруга. Злотухина, наверное, ему что-то рассказывал, в том числе о тех дневниках Золотухина, который он все время вел. Ну, вы знаете, это э -э и высчитали... кажется, были мои жизни, совсем никого никого не интересовало, уверяю вас, кроме может быть меня, и то, когда я стала его женой. Эти дневники да и то вы не знаете. Но, тем не менее, они попадались ей в свое время на глаза и даже причиняли боль. Вот как сама она про это рассказывала. Вот когда он только стали жить Золотухином, да? Он, он там что-то писал, писал, что у вас даже слова дедой жены вашего мужа называют какую-то улыбку сейчас. Ну конечно, это так давно было, так прошло и похоже. А -а -а -а. Да, ну и те, такой человек был, что об этом судить для него было главное для Золотучина имеется работа, Работа, его какие-то вот так сказать главные. А женщина, ну, есть он без женщины, не мог просто вообще не секунды, наверное, прожить. У него и друзья, и любовницы, и жены, и в каком угодно качестве. Ну, это естественно вообще, по-моему, для творческого человека. Тама Владимировна, а как складывались отношения Дениса Золотухина? Сына э, Валерия Золотухина от брата с Ниношатской Анина Сыла. А он замечательно, очень хорошо. У -у -у. Я знаю, что они дружили, и, и Лени очень любил его, как своего ребенка. Очень, да. Он Ленина. его любил, и Денис ему бесконечно, благодарен, потому что э, все, что касается, так сказать, ну, интеллекта, вообще, все, вот это он, э, Денис вычеркнул отпила, но у него был ну, такой резон, знаете, что такой одев, резон, конечно была, была, да, конечно. Так да. да. да, что он, блин, как да. одевил себя отцом Леня, в общем, что-то такое. Вот меня как крайне, может, может, нам что-то произойти как да. раз Минин-Шадская. Вот, ну, вот почему для Дени действительно Денис Золотухин äh, принял вот захавай, да, а, покушай. Когда ему до силы, что что. Все будет нормально, <КО> там девочка, все будет нормально. С папой будем общаться, все как-то на лучше, если мы разойдемся, все как-то вот и вот придёт, моей нужно будет помощь. Ну конечно, он научился и <КИ> любви. <КИ> вот <КИ> как там мы вспоминаем эту любовь, которая была между Нины и Леонидом Силановым. Мама и Леня были, на мой взгляд, идеальные пары такой семьи, как у них, таких двух влюбленных людей, причем влюбленных внутри брака. Я вообще в свою жизнь такой вот вариант не видел. Ребенок-то видел, а вот такой любви, такой взаим... взаимного... взаимного самопожертвования, полного отречения от себя во имя другого человека, я этого, я этого не видел как в жизнь. А про Валерия Зарасутина, которым которому они были очень много лет, и на шапках сказал, что, видимо, не мой человек. А вот когда ну, -то -то. почему да, он так долго не мог уйти? Во-первых, я скажу, что мне, когда было этим заниматься. А во-вторых, или может быть это будет, во-первых, он просто, он хочет, чтобы все были довольны счастливы. Понимаете, он такой применитель, понимаете, он такой вот. Ну, в общем, такой... даже, <связывая> даже как очень счастливо и с удовольствием они ответили с ниной шарской свой разбор. Вот. Да, да, потому да. Она это почему. Потому что, например, мы действительно все хотелось по отношению, но Валерий не уходил, не хотел уходить. Вот. А разошлись, потому что еще при жизни еще не разведет. А <музыка> меня подала на алименты. Мы все плату На алименты не развели. Не развели, да. Да, да. Вот, и вот того сказал, даже пришла, говорит, и ходишь, он однажды пришел и говорит, ну а что, мы разведемся, Про простой вопрос, и, могли бы не на меня взлетись, да. ну вот, мы разведемся, потому -то, что я была счастлива, что мы в голову умер. А, вот, я говорю, конечно, и прекрасно с ним э, справили этот шар, ну, вот. купили торт, шампанское, Это приехал его брат, так приехал его брат. И мы замечательно совершенно обратно или нашого. А давайте все-таки увидим вот этот вот семейный видеоархист Пилатовых впервые спустя 10 лет после ухода о из жизни Нина Шапская решила поделиться с нами и со зрителями нашей программы этим видео. На улице. А я люблю тебя. Стреляю. Ну это скрыто, это вот когда я отдыхал где-то, а он написал телеграмму. Я хотел открыть его, как он это не просто, он все приехал к тебе, много работал, помогал. Надо так что будет. Артур, мы так стреляемся. Артур, это он так подписывался в телеграммах, чтобы не обнаружить. Конечно. Ну, Люди мои, ну, не видишь себя. Не удаляйся, не уходи, не уходи, не зато каждый, это страшно. Не разведи меня, не улыбайся. пока похожие. Если я начинаю это сюда похоже, то не обманываю себя и меня. Не бойся разрыва. Лучше скажи, как быть чище и легче. любимым ненаглядный, родной. Что ты там у себя внутри? А? Ну, этот цвет, это будет, естественно. Михаил Александр Яков. женщина, которая наверняка вызывала неодобрение, а у них оклонность потому что она снялась с ним в интимной сцене, первой интимной сцене советского кинематографа, в «Экипаж». О том, как это снималось, каким был Филатов, вместе с ней там, на площадке, она расскажет сама в его через пару минут. Проверим. А у меня современное средство. Мизин. Здорово желудку с ним. Доверяя мультиваркам Редмонд и живет полным жителем. Редмонд, дайте лучшее. Как вы думаете, народу понравятся наши подарки? Я знаю, я его не встречал. Мать! он настоящий! настоящий. А -а -а. А -а -а -а. Острый боль от холодного, от горячего. Это может быть повышенная чувствительность зубов. Я рекомендую пасту 1 Активное вещество проникает внутрь зуба нет успокаивается. Чувствительность снижается. Пасту 1 использует нужно два раза в день, как обычную пасту. Майонет провансаль ежака, Без его не едят. Майонет, Снег засыпал проспекты и парки, Но наш город всегда согревал. Вернет новогодних подарков И безумной любви карнавал. Возвращаясь в счастливое детство Полной сумкой на перевес, Нам ведь жизненно важно согреться. Соблам самых светлых чудес, мандарины, лимоны, под медовку, под поздравим слонка. КРК Ларис. шоу для всей семьи. А также город развлечений. И огненное шоу. Билеты в КРК и в города. и Динамику с один 76. ароматный, пряный и Так хорош для сытного пирога. Шедевры сырной коллекции. 3 декабря в Екатеринбургском цирке новогодняя сказка Волшебный волшебной болтовске. Мы снизили цены на весь ассортимент в гипермаркетах Магнит города Екатеринбурга. Старая копченая 490. Все еще ждите чудо. Но вот где настоящие подарки. Новогодняя распродажа только до 31 декабря. Впереди телевидения Джи. Его за 204 90 рублей. Thank you. Подарки покупателя. Главное, лка на экспо бульваре. Захватывающий мюзикл остров сокровищ. Каркадные кровати, потрясающие пексии и грандиозные декорации. На 2 января на экспо Семечки раствори создают тепло и уют вашего дома, но и право сообщения с ним. Семечки раствори. Каждый дом символов. Гляньте, вот Что такое фо? Горя, у меня два вопроса. Что такое фо, и если у тебя анан. Ёлки-три. Совсем. Ее великий муж Леонид Килатов говорил ей, наша любовь и есть наша биография. Сегодня, 50 лет после смерти артиста его вдова, актриса Нина разрешила задать ей вопрос об этой самой драматичной любви за кулисами советских сцены. Ну, то есть я не буду говорить, я, конечно, влюбился. Меня биография очень серьезно, Очень серьезно. Я никогда никому ничего не обещал. Ты сейчас знал, что я этим для меня это не могу. Другие так могут, я так не могу. Он никогда никому ничего не вещи. никогда не обманул. Фильм Экипаж. Первый советский триллер. Катастрофа. Он стал поворотом в жизни Киватова и его жены, актрисы Нины Шатской. Загрузенная амплуа героя любовника умножала армию поклонов. Это ему первый раз дали пошловатое определение. Секс-символ. Сам Сила отшучивался словами Жванецкого. Какова страна такопы секс-символ? или звездки знали о том, что через много лет он пронес любовь к одной женщине, своей жене Нине Александр Яковлев, партнер Леонида Силакова по фильму «Экипаж» в прямом эфире. Добрый вечер, Александр Ильинич еще увидели сцену, которую можно показывать вот в это время а, по, на экране. А, далее, а дальше мы вот все зрители видели и вот это. И, конечно, можно себе представить, сколько женщин в Советском Союзе после этого ну, позавидовали, в худшем как-то чего-нибудь недоброго пожелали. Я, знаете, вот когда снимали экипаж, я <с upgraded> сейчас слушала эту передачу, я искала слово. Одно слово, как можно это <drei> Тонкий. Тонкий человек. Тончайшая организация. Нервная, духовная, интеллектуальная. Ну, интеллигент. Интеллигентнейший человек, вот интеллигентнейший. Вот досужие домыслы, там журналисты начинают сочинять, что какая-то сцена, первая советская эротическая сцена, первый советский советском фильме экипаж», Боже мой, минус 42 градуса в декабре, в Биберево, Свиблова не отвечали Новый год. Что сделал Лени в этой сцене? Подтыкал меня, одеяльце, говорит, придатки засудишь, тут все это, давай, укрывайся, Метод гонял, который пытался там попку-грудку открыть, замерзнем девочка. Слушай, дебют 20 лет. Ему 30 там один, да? Дебют 20 лет. Такая помощь, такая поддержка, такая нежность. Нежность. Ну вот видите. Стоит время юмор. Смотри, храним. Здесь сидят актеры, э, которые, видимо, в э, театре знают и директоры, и актеры. Нина – божество, мастер Маргарита. Когда я первый раз увидела э, сцену «Качели» на да, «Матоганке», Нина – божество, круче Марины Лазе. Понимаешь? Мы поговорили бы сейчас. А Ленином э, магии, магия, вот это вот голос, голос Милатова. Помнишь, как он режиссер в чайке? Режиссер в чайке. Вот это магия, вот эта пластика, вот это все. Как он читал глаза в сети, ты еще маленький, ты не слышал. Это сумакаж. Я маленький, но я слышал, тем не менее, вот, я, родился, я увидел его, вот, знаете, вы сказали о том, что Лучковский, правда, был самого Леонида Пиласова, и вы вот сказали, они не шапки, очень нежные и теплые слова, и спасибо вам за них, и спасибо и ей за то откровенность. Которая она пришла к нам. Давайте услышим самого Леонида Алексеевича, как он говорил про нее состоянии. Я очень зависим от того, что у меня дома. И от того, какая у меня жена. Я такая у меня. меня не... Потому по что очень интересно я спасибо относительно, чего я делаю на работе в Я понимаю, это но в временем, говорю, прошло что без них будет учился сильно было в детях, потому что я уже поехал в городский поступ. Очень с освещением. Это было немножко довольно не странно, да. Я слышал, что с Но как на этом уровне я так тоже удивление и... И остальное, на как-то потом просто как все. Очень быстро это было в нее и в общем, понимаю, что это мой ребенок, что он правильно завивает. Может быть, более правильно, чем я. Мы немножко лицемерие, когда пытаемся отодвинуть его личность как актера и поэта и просто да, человека, от его личной жизни, ну, говорят, да, не, не со своих мира. Это для того, чтобы люди там, которые смотрят по ту сторону экрана, поняли, что человек создается не ну, просто так, вот откуда-то пришло бабах, место талант, и все остальное. Он создается в маленьких низких и каждый день и взаимоотношений. И если мы об этом говорить не будем то ничего у нас и не будет. Понимаете, мы не должны забывать, что он был просто еще и человеком. Да, талантливый. Да, не обогрели. На сколько ему важна семья Вообще, он правда очень... Мы все делаем прежде всего для своих близких. Для своих близких. Мы потом только думаем, а что да я оставил после себя. Но каждодневно нам нужна поддержка. Мы всегда говорим о этом говорим о Нина Савчатке. О том, что для Лениса, что он все время говорит, что мой ребенок, мой ребенок, я очень хотел надолбить ребенка, и они хотели с Ниной тоже ребенка. И я в какой-то момент задал Мине Сергеевне про этот вопрос. Почему собственных детей с Филатовым у них не было? Вот как она ответила. У нас было дело, но это не получилось. У нас это было дело. Ну, очевидно, вот эта стратегия, что это, я сейчас, одна из них где-то а, а, в каком-то интервью зашутся, я молился, чтобы для меня не было бы ответа. Я молился, чтобы дни родили и дни да, родили. Да, да. А что вы знаете? Может быть, тебя. Да. Может быть, все. А ребенок будет ну, но... ну, ну, слушай. Это было еще до 82 года. Это было до 82 года. Да, да, вывод, да, это, был да отношения. это был грех, конечно. Это был грех. Да. А при том, что Никто что не знал о ваших отношениях. Он хотел сказать. Нет, он об этом идет, он не знал. Он хотел потом мне вот об этом идет, он не знал. А кстати, я ему даже, ни, ни, ни, ни, ни, даже не сказала про это. Потому что, я была в больнице, метал, где он не хотел. Он не знал, что он не знал. Не сказал, ну, чтобы он не переживал. Я думаю, что, ну как сказать, и отношения его в семье, он, он их заслужил. Thank you. Оценки Максиму Ковкану практически то же самое, что и у Плюшена за технику и чуть ниже за компоненты. 93 и 80 балла Он второй, но с небольшим отставанием от И самое главное, что баллы здоровы. 90, а не обстальные. 90. Мне надолжно, чтобы я там смог убедить фонд. Тем более мне, мне позволили это взять на калбух. Я вообще, все ошибки, ну, это 4-2, как там, вторая скинуть рукой, насколько я помню, вот, но в целом, я, наверное, доволен, я чувствую, что, в принципе, надо, значит, по, как сказать, пожирей кататься, немножко тяжеловато было, но, естественно, вперёд, я хорошо приеду. Вот. Ну, ну, что, ну, свои задачи. он сейчас сделаю столь все. Итак, произвольная программа одиночников завтра» и смотрите ее на нашем канале э, где-то примерно в середине дня. Сначала официально в 16.45, но сильнейшая группа будет, группа будет кататься где-то в районе 18.30. Ну а сегодня э, за всеми трансляциями короткой программы, в том числе, будут еще спортивные пары, спортивные танцы, впереди кататься, смотрите на канале О, Сейчас у нас небольшая реклама, потом вернемся к среде большого спорта. Сбербанк онлайн это удобный способ сделать клас с повышенной ставкой, где бы вы не оказались с каном Нового года, чем бы ни занимались в ожидании праздника и в какой бы ситуации ни очутились. Можно открыть клас с повышенной ставкой в любом удобном месте, в любой удобный для вас момент с помощью Сбербанк Онлайн. Сберегите время для тех, кто по-настоящему дорог открыл клас в Сбербанке. Сбербанк. Именно партнер Олимпиады Сочи в 2014.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 Нокие истории уже 1520. Впечатляет размерами, удивляет возможностями. 1000 рублей на приложение и игры с смартфоном. самые платные пакеты всех каналов. бесплатно! Сначала я думал, что для победы не нужно ничего, но физические силы и жесткие веры на Сегодня я точно знаю, что победа начинается с внутреннего настроя, с чистой головы и уверенности, которая этому сопутствует. Когда когда уходит с приходит уверенность. Шампунь земле. При гонке звезд в Екатеринбурге представляет супермаркет «Новостроек» компания «Атомстройкомплекс». Комплекс Первая буква в «Новостройках». Звони 266-93-93 и заходи на сайт «Атомстрой.нет». клуб «УГМК» представляет воскресенье, 5 января, премьер-лига «УГМК Екатеринбург». Принимает Елисей из Красноярска. Во дворце игровых видов спорта Уралочка. Начало матча 18.30. Баскетбол наша жизнь.